В сегодняшнем видео расскажу 7 факторов, моих личных факторов, которые позволяют привлечь венчурные инвестиции, то есть найти деньги на этапе, когда вы еще не являетесь большой растущей компанией, когда вы не вышли на IPO, когда вы находитесь на этапе либо идеи, либо этапе прототипа, либо этапе, когда вы начинаете как-то заниматься, закрепляться на рынке и доказывать, что у вас есть конкурентное преимущество, это на самом деле у нас большая проблема, потому что если, ну пожалуй за исключением рынка ICO, когда все вкладывались просто в то, что есть блокчейн, да, и на этом рынке самое огромное количество скамов оказалось, большинство компаний просто не вернули деньги инвесторам, а многие сказали, что это утилити токены, так называемые, которые тоже ничего не стоят, то есть даже те компании единичные, которые были успешными, они многие пошли тем путем, что ничего не отдавать инвесторам, и на самом деле следующая волна, это когда они получили большое количество проблем после этого. Значит, что касается инвестиций в венчурных, то есть мы сейчас говорим о вашем обычном бизнесе, да, хотя венчурные связаны именно с риском, и чаще всего это говорят о технологичных компаниях, которые находятся на динамично развивающихся рынках. Это искусственный интеллект, биотех, там, тот же блокчейн, и все эти истории, они часто связаны с этим. И давайте поговорим о том, если у вас есть хорошая, крутая идея, и вы хотите получить инвестиции на этапе до того, как вы доказали, когда вы большая крупная компания, и готовы уже привлекать э, деньги в виде акций инвесторов, это продавая акции. Значит, первое, у вас должна быть хорошая идея. да, Потому что ваша идея должна быть жизнеспособна, она должна быть финансово просчитана, вы должны сами в нее верить. То есть вы должны сказать: мы не открываем интим-магазин где-то на академический, да, мы реализуем софт которая решает конкретную проблему такую-такую-такую, она есть такая-такая-такая, то есть у вас максимум данных о том, что эта идея она решает какую-то проблему, то есть ваша программа или ваш бизнес будет решать какую-то проблему. Второе, к чему стоит присмотреться, то что ваш рынок должен быть растущим. То есть если вы находитесь на рынке пластиковых окон, и пусть даже вы пишете супер технологический софт под это дело, к сожалению, ваш рынок будет падать, и вы не получите вот этого хорошего буста именно самого рынка, то есть вы будете все время грести против течения. Третья история – это опытная команда, которая может реализовать проект. То есть В вашей команде должны быть люди, которые уже это делали. И, в первую очередь, когда мы приходим и начинаем какие-то совместные проекты, помогаем компаниям с инвестициями, мы смотрим, в кого мы инвестируете, то есть, хотя есть очень крутые идеи, реально есть. А смотришь на цифры и думаешь, это очень круто, но когда начинаешь общаться с командой, понимаешь, что примерно на планке 50-100 миллионов, команда может сломаться. Команда не вывезет, у нее могут начаться корпоративные конфликты, у нее просто физически не было опыта работы с большими деньгами, они сами лично в этот бизнес ничего. Инвестировать. То есть, вот эти истории всегда нужно смотреть. Четвертое это владельцу, у которого горят глаза. То есть, что это значит? То, что когда ты общаешься часто с фаундером такой компании, то есть, который ищет инвестиции, то нужно видеть, зачем он их ищет. То есть, либо он это организовал все ради денег, либо реально ему эта тема интересна, он готов ей заниматься, даже если он не найдет эти деньги. Да? И это сразу видно то есть видно тех ребят, которые коммерсанты, и видно тех ребят, которые просто продают вам красивую упаковку. Видно тех ребят, которые хотят прямо и болеют за проект и его тащить до упора, в идеале, если владелец лично инвестировал в этот проект, это очень хорошее доказательство, что он сам в него верит, то что это все не наружу, а это реально, он сам свои личные деньги вложил и это тоже будет хорошим показателем. То есть для вас это фактически чек-лист, то есть вы проверьте свою идею, если вы планируете привлекать инвестиции, либо обратиться к нам, либо в другую компанию, которая помогает с этой историей, соответственно, вам всегда нужно понимать, пройти и просто поспрашивать себя, а насколько ваша идея хорошая, вообще финансовые цифры сходят вообще этот рынок есть, существует, кто, какой спрос, какие чеки, какие цифры, как можно вырасти. Рынок должен расти, у вас есть команда, либо вы один, либо вы просто продаете некую идею и просто потом планируете искать людей. Следующее, это детальный план выхода на точку окупаемости. Когда я получал грант на инвестиции, то есть у меня была история, когда я обратился в фонд и как раз э, готовил до них программу. Так вот, у меня ключевая переломная точка была именно в том, когда я сам настолько погрузился в этот проект, что в той точке, я понял, я буду делать это либо с ними, либо без них. То есть я в любом случае буду это делать. И как раз мы возвращаемся к пункту 4. То есть если вы, как фаундер, смотрите на свой проект и понимаете, блин, ну дадут денег – буду заниматься, не дадут – не буду заниматься то, скорее всего, вам не стоит привлекать инвестиции. Вы должны просто быть настолько уверены и готовы в случае каких-то проблем просто положить большую часть времени на то, чтобы их разруливать. Да? В течение года вписывать, в течение двух лет и просто будете тащить до упора, пока проект не выстрелит и пока он не выйдет на те цифры, которые вы посчитали. И здесь решает именно детализация, то есть, когда вы забуриваетесь, детально просчитываете финансы, детально просчитываете итерации своего проекта, то есть у вас должна быть диаграмма Ганта, в которой вы вы смотрите, на каком этапе у вас появится первая продажа, когда у вас будет готов прототип продукта, как быстро вы выйти на первые деньги. То есть вам нужен прототип, который подтверждает, что да, ребята, на рынке есть проблема, и за нее люди готовы платить. И, наконец, седьмой пункт, который самый, пожалуй, важный. Самое важное – это дошагать до точки безубыточности. Это что касается обычных бизнесов, которые могут генерировать дивиденды, которые могут развиваться самым обычным способом. Я называю это венчурные инвестиции, потому что, как вы уже определились в предыдущем видео, я рассказывал, что все-таки это про другое, это про большие входы, это про то, что компания, инвестор, когда туда заходит, он хочет выйти, либо когда компания выйдет на IPO, либо когда ее купит крупный фонд или стратегический инвестор. Да. Чаще всего, если мы говорим о небольших суммах, и если вы, как а, человек, который хочет получить инвестиции, то, скорее всего, работа с венчурными фондами может быть не для вас. Просто по причине того, что вы работаете, скорее всего, не на том рынке, который нужен будет конкретному фонду. То есть вы можете долго заниматься питчингом, проходить на встречи, но все это может очень долго длиться. Но когда у вас есть понятная идея, растущий рынок, прототип, у вас уже есть какой-то денежный поток и вы выше точки безубыточности, в этой точке вы можете обратиться к нам и просто как минимум получить аудит своего проекта, насколько эта идея жизнеспособна, понять, какая сумма денег вам нужна, куда вы ее планируете инвестировать, то есть как конкретно вы распределите эти деньги для того, чтобы ваша компания росла и в целом, если вы всем этим факторам соответствуете, я уверен, что у вас все получится. Если это видео оказалось вам полезным, ставьте лайк,